Минут, уланд, Минут Но я не буду, как Батер Бармонгнаев, уходить в далекую историческую ретроспективу. Буду говорить о насущных проблемах. Буду говорить о насущных проблемах, в частности, о нашей незаживающей, кровоточащей ране. Это потери нашей республикой двух районов. И мой доклад так и называется аннексия двух районов Калмыкии, как следствие имперской политики России. Мы рад, калмыцкий народ, подошли к той черте, за которой нас может ждать полная потеря государственности, стремительная ассимиляция и полное забвение. Подтверждением тому может служить непрекращающаяся более 78 лет Политика произвола и геноцида, развязанная в отношении войрат калмыцкого народа. В результате незаконной депортации одним и тем же казом от 27 декабря 1943 года Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика была ликвидирована, а на наших, образно говоря, костях была создана Астраханская область. До этого бывшая Астраханским округом. Ставропольской области Сталинград. Вот так Сталинградской область. Вот так проявилась имперская сущность Российского государства Когда территория республики Калмыкии И ее айрат калмыцкий народ Стали всего лишь разменной монетой В результате чего Астраханский округ получил статус области А Астрахань Стала областным центром Так на костях коренных народов Строилась и строится имперское величие России. Долгих 13 лет ссылки в Сибири были 13 годами ужаса, вопиющей несправедливости и бесчисленных жертв. В 1948 году Организация Объединенных Наций признала геноцид преступлением, нарушающим нормы международного права и не имеющим срока давности. А в ноябре того же, 48 -го года, вышел бесчеловечный указ Президентного Верховного Совета СССР в отношении депортированных народов. И говорящий о том, что ввиду того, что во время депортации не был определен срок депортации, определить высланный навечно. Вот так по-разному было интерпретировано слово геноцид мировым сообществом и самым кровавым коммунистическим режимом. В январе 1957 года, когда были сняты огульные обвинения со всех репрессированных народов, кроме крымско-татарского, они получили право вернуться на свою историческую родину, митрополия в лице Кремля в очередной раз сыграла с нашим народом злую шутку. Вместо того, чтобы в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР восстановить в полном объеме Калмыцкого СССР, была образована Калмыцкая автономная область в составе Старопольского края. Затем в июле 59 -го года статус республики был восстановлен. Но эта двухкодовая комбинация была задумана для того, чтобы аннексировать, отторгнуть два наиболее богатых района Калмыкии. Долбанские, ныне Лиманские и Приворские районы. Более того... Астраханская область оставила за собой в так называемую аренду, в кавычках, огромные территории западнее железной дороги Астрахань-Кизляр, исчисляющие сотнями тысяч квадратных километров, ссылаясь на документ Совета Министров СССР от 28 мая 1954 года, когда наш народ находился депортацией, Номер 1023. О закреплении за колхозами и совхозами зимних пазвищ Газфонда Черной земли и Кизлярские пастбища. И если Ставропольский край, Ростовская и Волгоградские области и Республика Дагестан проявили добрую волю и признали неправомерность своего землепользования, то Астраханская область игнорирует наши законные требования и ссылается на законодательные акты, изданные после ликвидации Калмыцкой СССР. Несмотря на их полную и, не, и неоднократную отмену. В марте 1988 года глава администрации значит, Анатолий Гужвин обратился в правительство России с предложением установить границу между Республикой Калмыкия и Астраханской областью по фактическому землепользованию, аргументируя от тем, что черные земли находятся в постоянном землепользовании хозяйств области. И ни в каких арендных отношений с Республикой Калмыкии не состоят. Во всем этом, что происходит с нами в последние годы, есть вина и прежнего руководства. За последние 30 лет не припомню ни одного случая, чтобы официальные органы власти Республики Калмыкия в категорической форме, я повторяю, в категорической форме поставили перед руководством Российской Федерации вопрос о выполнение закона о реабилитации репрессивных народов и сопутствующие ему указы и постановления как президента, так и правительства Российской Федерации о неотложных мерах по реабилитации Айрат-Калмыцкого народа и государственной поддержке его возрождения и развития. А теперь надо выяснить для себя, что такое территориальная реабилитация и противоречит ли она Российской Конституции. В соответствии со статьей 3 закона о реабилитации репрессивных народов. Реабилитация репрессивных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности в полном объеме. Существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекрания границ на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упражнения, а также возвлечение ущерба перечисленного государства. Статья 6 этого же закона предусматривает на основе волеизъявления репрессированных народов правовых и организационных мероприятий по восстановлению национально-территарных границ. Есть смысл рассмотреть эти два положения с точки зрения одного из авторов этого закона, доктора юридических наук, профессора Коваленко. Когда порою приходится слышать, что принятый закон РСФСР о реабилитации репрессивных народов в части территориальной реабилитации противоречит Конституции СССР, Конституции РФСР и всех суверенных республик, закрепляющих территориальную неприкосновенность соответствующих республик, то не перестаешь этому удивляться. Здесь в сущности искажается суть вопроса. Ведь репрессированные народы не претендуют на чужие территории а настаивают на возвращении своих, которые были незаконно отторгнуты у них репрессивным режимом. Значит, эти территории нельзя рассматривать как неотъемлемые части территориального пространства тех республик, под незаконной юрисдикцией которых они оказались. Поэтому неуместна ссылка на статью 84 Конституции СССР и статью 80 Конституции РСФСР, сегодня это статья 67 Конституции Российской Федерации, которая гласит, территория автономных республик не может быть изменена без ее согласия. Указанные статьи распространяют свое действие только на собственные территории республики. Те же, которые оказались насильственно к ним присоединены, таковыми не являются. Правым основанием такой постановки вопроса Является постановление Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. О том же самом говорит и статья 12 закона о реабилитации репрессивных народов, которые гласит все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц, принятые в отношении репрессивных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права, признаются неконституционными и утрачивают силу. Вот поэтому должно произойти безусловное восстановление попранных прав Айрат Калмыцкого народа а невнятные возражения и какие-то территориальные притязания неприемлемыми и недопустимыми. А вот теперь к вопросу о том, к чему привела аннексия двух богатейших районов Республики Калмыкия. Во-первых, с потерей двух районов нами потеряна огромная акватория Каспийского моря с колоссальными запасами нефти и газа. Это подтверждает куплящие месторождения нефти имени Филановского и имени Корчагина, находящие в пределах калмыцких кадастровых границ. Представляете? Эти месторождения уже находятся. А что осталось в наших районах, в акватории, в наших районах? Дальше. Большая часть дельты Волги с местами нерестилищ и пресной водой. Во-вторых, с потерей двух богатейших районов Калмыкия оказалась отрезанной от всех водных артерий и стала напоминать индейскую резервацию, такую же безводную, безжизненную и пустынную. В-третьих, хищническая и бесхозяйственная деятельность астраханцев, проявляющаяся в бездумной распашке огромных территорий под бахчевые, бесконтрольный и неограниченный выпас скота, Принесли свои плоды стремительная эрозия и деградация почвы, появление пустыни и полупустынь и, как следствие, участившиеся пыльные бури. Четверток, это самое главное, старейший буддийский храм начала 19 века, Хошелутовский хурул, памятник воинской славы Ойрат Калмыков, находился на землях республики Калмыкия в Приволском районе. Пришло время вернуть буддийскую святыню ее истинным хозяевам. В заключение хотелось бы сказать, что колониальная Россия не собирается исправлять сложившуюся практику постоянного нарушения прав коренных народов, будь то языковая, экологическая или территориальная. Поэтому судьба нашего народа в наших руках. И нам решать, на какой земле жить нашим детям, и нашим внукам. И последнее. До тех пор, пока до конца не ликвидированы последствия насильственной депортации и в полном объеме не восстановлены права ойрат калмыцкого народа, люди будут продолжать себя чувствовать по-прежнему находящимися ссылки. И я обращаюсь к делегатам, делегатам нашего съезда Хочу попросить их, значит, в этом году, в 2021 году, Совет Федерации будет удержать окончательные, окончательные решения по границам между субъектами. Обращаясь к делегат, делегатам, хочу попросить, чтобы мы внесли в резолюцию пункт, говорящий о том, чтобы Республика Калмыкия приостановила. Подписание соглашения между Республикой Калмыкия и Астраханской областью до тех пор, пока не будут возвращены нам долбанские, ныне лиманские и районы нашей республики в соответствии с законом о реабилитации репрессивных народов. Привет, в заключение я хочу сказать, передать вам пламенный привет. Из тюремных застенок, застенок колониальной тюрьмы от Айрата которому дали 9 лет строгого режима только за то, что он хотел, чтобы народы жили на своей земле, чтобы были хозяевами своих природных ресурсов, чтобы была сменяемость власти, чтобы вы были, были честными и прозрачными. Вот за это человеку дали 9 лет, представляете? А до этого он отсидел еще 6 лет и все по политическим мотивам. И вот этот человек, узнал, что мы сегодня проводим съезд у Урага народа, передает вам пламенный привет и пожелание хорошей работы. Спасибо. Команда канала Зано-Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил.